У I меня know. очень really большой crazy. ноготь, да, именно. Знаешь что? Мы снова пробуем всякие вкусняшки. Окей, это твой первый намек. Да ничего, Сан, ничего вам, ко ничего. Оу, Япония. Возможно. Мне хочется орать. Можно? Да. Вау. Итак, закрывайте глаза. О, это японская. Я знаю это. Что ж, у тебя есть две вкусняшки с разными вкусами. О, о пахнет вкусно. М -м -м. Какого вкуса другой? Остренький. Он с привкусом соуса терияки. Они делают так, чтобы не было вкусно? Что ж, такой вкус обычно у терияки бургеров, но не у гамбургеров. Знаешь что? Другой со вкусом пиццы. Привет. Это острая пицца. Нет, спасибо. Это называется Умайбоу. Умайбоу, да. Что значит Умайбо? Вкуснейшая палочка. Какой вкуснее! И один из вас станет победителем. Прекрасно. И смотрите, ням. Дай открою карандашики. Можно я это открою, тендиа? У -у. Что ж, я хочу называть это грибным эскимо <св> -у, -у>, У него ножка из печеньки, а сверху шоколад И <св <-у> все <св -у> Я не покупал шоколад В Японии шоколад может быть не совсем сладким Шоколад, шоколад и шоколад, <св -у> это одно и то же Это готов к длинному названию Киноко no. Нет, нет, no. нет. No. Яма no. Яма Киноко — это гриб, а Яма — гора. Грибная гора. Хм. Вкусно. Кто бы это нам не отправил, это четкая штука. Не хочу тебя разочаровывать, но нам никто ничего не отправлял. Я просто ходил и купила их. Что ж, идем дальше. Ты лгала нам. Это на вкус Exactement в точности как Читос. Это называется Curl. Или по-другому Карл Это семена. Для Кэролайн. О! С для чего? С для Саймона. Какого Саймона? Не знаю. Ладно, давай. Оп. Что случилось? Просто шучу. Что это? Это крошечная игрушка. Это несъедобно. Это приз. Oh. Одну тебе, одну мне. Итак, что ж, Медакс? Это конфетки особенные. Поднеси ее к и подуй в середину. Вау. Это забавно Это Whistle кэнди. Я забираю их Хотя они как мятные Да, это не мятные конфетки, но похоже Что ж, сыграй песенку Я знаю, что это Jingle Bells Нет Это Batman Smells Что? Так я была права О, oh, да, была И смотрите Ням, нет. Оно холодное? Shot, ну и как gas. это открыть? Для начала сними с нее упаковку. Сломайте зеленую штучку на две части и надавите. Мне страшно. Чокаемся. На вкус как то, что я никогда до этого не пробовал. Это, ты знаешь, какой вкус? Это, ну, типичный такой. Я понимаю, что ты пытаешься сказать. Это как такой оригинальный вкус, да? Этот вкус называется рамюне. Рамюне. Его делают из лимонада. Оу, круто. И у многих конфет в Японии именно такой вкус, поэтому я купила, чтобы попробовать. На вкус как йогурт. Я хочу попробовать окунуть ее. Давай. Оу. Что ж, похоже, вам понравились эти вкусняшки из Японии. Да, 10 из 10. 8. Вау. Спасибо, что посмотрели, как дети пробуют вкусняшки из Японии.